всем привет мы постоянно пользуемся различными вещами и когда они приходят в негодность пытаемся от них избавиться но есть люди которые могут восстановить сломанные предметы и в сегодняшнем ролике вы увидите как профессионалы дают вторую жизнь старым вещам автор этого ролика купил приставку на барахолке и решил вернуть ее к жизни а также восстановить ей первоначальный вид Аккуратно срезав наклейку, можно увидеть, какой цвет PlayStation имела изначально. И для того, чтобы вернуть всей приставке такой цвет, автору пришлось потратить много времени и сил. Для начала он полностью разобрал консоль, а затем отмыл пластиковые детали в мыльной воде. Но чтобы вернуть оригинальный белый цвет, ему пришлось погрузить их в специальные растворы из перекиси водорода, а затем оставить их на несколько часов под ультрафиолетовым свечением. После чего он приступил к чистке самой платы, где за годы скопилось много пыли и волос. Но собрав приставку, он понял, что весь вид консоли портила только старая заводская наклейка, и при помощи Photoshop он решил это исправить, оставив только старую пломбу. А этому парню посчастливилось купить старинную зажигалку времен Второй мировой войны, которую нашли старатели на юге Бельгии. Он полностью разобрал ее и очистил от годовой коррозии. а затем отполировал зажигалку и дал ей вторую жизнь. Оказывается, при помощи наждачной бумаги и газовой горелки можно восстановить пластиковые сидения на стадионе, не прибегая к их покраске. А этот автор решил восстановить старую наковальню при помощи химии. Для начала он погрузил ее в щелочной раствор и подключил к наковальне минусовой провод с аккумулятора, а плюс на корпус ванны, чтобы пошла химическая реакция для удаления коррозии. И спустя несколько часов можно увидеть, что ржавчина полностью отошла от инструмента. Но заметив сильный износ ее рабочей поверхности, он решает это исправить при помощи сварки а затем приводит в порядок все неровности и покрывает рабочую часть морилкой, чтобы защитить ее от воздействия хлорного железа, который придаст наковальне темный цвет. А этому парню прислали точно такие же часы, как носил Брэд Питт в фильме «Однажды в Голливуде», но в потрепанном состоянии. И он решил придать им первоначальный вид, немного его изменив, чтобы они были в точности похожи на часы Клиффа Бута. Для этого он зачистил корпус и вновь придал ему позолоченный цвет. Но сам циферблат к сожалению восстановить не удалось и поэтому автор решил прибегнуть к единственному варианту и запустить машину времени, чтобы она вернула циферблату оригинальный вид. Помимо этого, парень также пытается восстановить механизм, который спешит почти на 5 минут в день. И чтобы это исправить, необходимо полностью разобрать, а затем тщательно промыть все детали и собрать их обратно, промазав все трущиеся элементы. Также, чтобы часы были такие же, как у героя фильма, он перекрашивает стрелки в красный цвет, а затем собирает их и устанавливает новый ремешок. Но чтобы восстановить какую-то вещь, не обязательно, чтобы она была сделана из металла или пластика. Посмотрите, как эта девушка восстанавливает 250-летнюю рамку для картины. Но бывают и такие реставраторы, которые изначально разбивают новые вещи, как в этом случае. Эти ребята решили обойти систему и сняли видео, где показывают, что им удалось восстановить монитор. Но оказывается, они изначально сняли работу из монитора, а затем состарили его и сделали вид, что смогли его восстановить. Это видно, когда они решили покрасить его корпус, но в конечном итоге почему-то окрашенные детали имеют заводские надписи. Казалось бы, что этой игрушечной машинки уже ничто не поможет, и ее смело можно выбрасывать на мусорку. Но автор этого видео не ищет легких путей и пытается воскресить ее из мертвых. По моему восстановить можно все что угодно, все зависит только от человеческого желания. Я думал этому айпаду уже ничто не поможет, но он попал в хорошие руки и этот парень поможет ему вернуться к своему хозяину в исправном состоянии. Пишите в комментариях, как вам такой формат видео, чтобы я знал, продолжать такую тематику или нет. А также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.